Напольные подставки помогут расположить цветы и украсит интерьер. Кованные на колесах теперь в яркой расцветке, подойдут под любой интерьер в квартире и офисе. Мобильные цветочницы на колесах позволяют транспортировать крупные комнатные растения в пространстве дома, уже в продаже на фабрикаковки.ру. Также в яркой цветовой гамме можно купить оптом высокие стойки для цветов и стационарные подставки.